Здравствуйте! Меня зовут Марина Фалилеева. Я живу в России, в Республике Бурятия, где находится озеро Байкал. Я обладаю сверхспособностями ума, которые позволяют мне видеть прошлое, настоящее, будущее, а также позволяют отвечать на вопросы, которые очень интересуют людей. Сегодня я хочу рассказать вам, что же принесет нам 2021 год, который уже вступил в свои права, и последующие за ним годы. Я думаю, что самый главный вопрос, который сейчас интересует всех людей на планете, что же за странное время такое наступило с 2020 года и завершится ли оно, если закончится, то когда именно. Это время наступило немного раньше, оно наступило с 1 января 2019 года. Получается, 31 декабря 2018 года старое человечество закончилось. Вот Мы сейчас живем в новой эпохе, которая называется «Переходная полоса перемен» 19, 20 и 21 года. И это нам так дано пройти судьбой. Дано пройти испытания, пандемию, коронавирус, разные сложные тупиковые ситуации для того, чтобы научиться быть сильными, дружными и сообща находить в дальнейшем выход. Я постаралась сформулировать название этого времени, которое наступило. И называется оно ⁇ Перерождение человечества ⁇ через испытания, которые нам дает сама жизнь, в сторону развития и преобладания сильных и положительных черт характера, для того, чтобы с обновленными взглядами мы смогли решать все самые сложные вопросы и проблемы, общие для всех людей нашей прекрасной планеты Земля. И думаю, что первый вопрос который уже нужно решать в ближайшем будущем, это все таки вопрос с глобальным потеплением климата. Потому что, увы, это наблюдается, и с каждым годом становится очевидно, что климат наш меняется, и не в лучшую сторону. Нужно срочно создавать новые технологии по очистке воздуха и нашей атмосферы, для того, чтобы жизнь... И после нас на Земле процветало долгие-долгие годы, тысячелетия и миллионы лет. 2021 год будет удивительным годом в нашей жизни. Именно в этом году, я еще и видела это в начале 2020 года, когда делала предсказания на 2020. Человечеству именно в этом году предстоит стать сильным твердым, мужественным, научиться решать все самые сложные вопросы, преодолевать самые сложные препятствия, которые будут э, встречаться на пути к достижению цели, поставленной э, нами в жизни. И э, приобретенные взгляды, которые будут у нас э, уже в конце этого года, очень сильно пригодятся нам в новом времени, которое будет в 2022 и 2023 годах. Ну а с 2024 года начнется совершенно новая эра в жизни человечества. Все испытания начнут окончательно заканчиваться, а если они будут происходить, то только для того, чтобы люди менялись, ценили все прекрасное, были сильными и шли вперед дальше. Так как начиная со второй половины 2020 года, мы уже находимся в периоде осуществления надежды, и желаний. Этот период длится 2,5 года, вторая половина 2020. Он уже прожил 2021-2022 и 2022 года. А планы строить можно. В конечном счете все это будет. Как я и сказала, преодолеваться и все будет разрешаться. И со второй половины 2021 года оно начинается с 1 июля. Время пойдет к стабильности и начнут появляться итоги результаты и намеченные цели начнут ярче осуществляться. Поэтому, несмотря на трудности в 2021 году Какие бы люди планы ни строили, в конечном счете все это будет осуществимо, это очень радует. Дети, рожденные в 2021 году, будут очень добрыми, ответственными и работящими в любимой работе, в увлечении любимом. И они нередко будут обладать красноречием. Им будет подвластно ораторское искусство который будет развиваться в благоприятных условиях. Поэтому родителям на заметку развивайте такие способности у детей. Для них это будет очень важно и будет приносить им радость. Этим детям предстоит в жизни стать сильными. И поддержка близких и любимых людей рядом очень будет для них важна в жизни. Трудности, которые будут. В дальнейшем встречаться в их жизни, они им будут на пользу, у них будет происходить переоценка ценностей и они будут становиться более целеустремленными. Это тоже очень радует, поэтому пускай рождаются и дети радуют всех вас, это очень-очень хорошо. Путешествовать в две тысячи году и совершать туристические поездки можно, но с большой осторожностью и все тщательно планировать, чтобы потом не столкнуться с проблемами на отдыхе. Хочется, чтобы отдых все-таки приносил радость, а не плохие последствия. Поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны, будьте собраны и хорошей вам дороги. Если вы захотите поменять в 2021 году работу, то лучше это делать со второй половины 2021 года, когда дело пойдет уже к стабильности и вариант попадется уже более надежный. Если у вас соб свой собственный бизнес и вы занимаетесь своим делом, то именно в этом году можно будет идти вперед и оставаться с прибылью только при более высокого качества. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, дорогие предприниматели, работать на совесть. Тогда у вас обязательно все преграды будут преодолеваться, а сложные моменты, которые в бизнесе великое множество, они будут все разрешаться. Я также рассмотрела несколько вопросов, и первый вопрос, который я рассмотрела, это... Отступит ли все-таки пандемия, которая сейчас охватила всю планету? Конечно, еще будет трудно, еще будет сложно. Ведь нервный период у нас идет три года, как я говорила ранее 2019, 2020, 2021 года. Но, в конечном счете, все-таки это отступит. Будет усовершенствование лечения болезни, что позволит остаться людям в большом количестве а, живыми и здоровыми, а также все-таки будут усовершенствованы вакцины, которые изобретаются а, учеными всего мира. Они станут более качественными, а, гипоаллергенными, а, более неприхотливыми а, в условиях хранения и перепадов температур. Это очень очень. Радует. Еще хотелось бы затронуть вопрос экономики во всех странах мира, потому что пандемия коронавируса очень сильно поменяла экономику многих стран. И тоже будет сначала трудно, сначала вот этот сложный период, все-таки нужно его пережить, но в конечном счете пойдет новый виток с 22 года я думаю и экономика понемногу начнет восстанавливаться. вот это тоже очень радует. Я рассмотрела еще один вопрос, который меня интересует это насколько изменится человечество впереди станет ли оно дружным единым словно одна очень очень очень большая семья? Нам на самом деле это очень необходимо, и я очень рада, это произойдет впереди, потому что у нас очень много вопросов, которые можно решить только сообща. В 2021 году я вам желаю здоровья, счастья, любви, вдохновения, прекрасных моментов, красоты, чудес теплого общения, подлинной надежности во всем. И помните, что в 2021 году мы должны быть сильными, мы должны научиться быть сильными во что бы то ни стало, преодолевать все преграды и становиться лучше, дружнее, добрее надежнее. И это очень-очень прекрасно. Желаю вам всем счастья.